уже не начальный, но и не топовый уровень ракеток, у которых есть характеристики баланса, жесткости и веса. Могут ли они потягаться с топовыми ракетками? В чем их отличие и для кого не подойдут? Вы на канале про Бэдминтон, и сегодня мы разберем с вами этот вопрос. Итак, курсы валют снизились, но цены в магазинах не спешат за курсом, и топовые ракетки стоят до сих пор дорого. Это обусловлено некоторыми факторами, в том числе подорожавшей логистикой и скорым дефицитом ракеток из-за ограничения поставок. Понятно, что еще больше бадминтонистов не смогут финансово позволить себе топовые ракетки, но при этом никто не хочет ощущать дискомфорт во время игры. Итак, чем могут похвастаться ракетки среднего уровня? Могут ли они заменить некоторым бадминтонистам топ-уровень? И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я отправляюсь в город Красногорск, в спортивный зал «Джим Спейс». сегодня будут ракетки разных брендов с определенными заявленными характеристиками и в ценовом диапазоне от 6 до 10 тысяч рублей. Список ракеток вы можете увидеть на экране, нажмите на паузу, чтобы подробнее его изучить. Цены на ракетки в перечисленных магазинах актуальны на момент записи этого видео, а именно на мае 2022 года. Друзья, всем привет! Сегодня мы подготовили для вас очередной обзор Разобрали новые ракетки, также есть, полупрофессиональные, любительские. Разобрали мы их на четыре вида по следующим характеристикам. По весу, балансу, хлесткости и грубости самих ракеток. Друзья, сейчас разберем первую с вами группу. По характеристикам от производителей тут заявлен баланс-головку мягкость стержня и средний вес. Средний вес и чуть выше переходящий уже более тяжелым ракеткам. Первая модель, представленная в моих руках, фирмы Балат под названием i Blast. По весу она весит 85 грамм, баланс должен уходить в головку, и быть средней тяжести. Как я вижу, да, она реально слегка грубоватая, тяжеленькая, ярко выраженный баланс в головку. Я бы сказал, что это ракетка, сопоставимая близко полупрофессионально. Вторым представителем первой группы является ракетка фирмы Ленинг, модели Вайнсторм 74 Точно также по характеристикам указано, что здесь яркий должен быть баланс головки с мягким стержнем. Яркого баланса в головку я не вижу. Он более средний. Чуть-чуть упал. Ракетка подойдет как универсалочка для людей играющих в защите, которые могут быстро поменять тактику своей игры, допустим, перейти из атаки в защиту и производить. Хорошо управление. Третьи представители первой группы – это фирма Forza, модель HT Power 30. Вес ракетки 85 грамм. Баланс средний, жесткость, тяжелая, грубая. Баланс должен уходить чуть выше в головку. Ракетка больше всего подходит для начинающих, так как она сама по себе более твердая, вы здесь больше почувствуете управление. Она не особо гибкая, не добавит вам в удар. Для тех, кто хочет побить, в основном, сверху, как говорится, там, плоскими атакующих действиях, эта ракетка для вас. Баланс ракетки 85 грамм. Четвертый представитель первой группы. Первая группа, напомню вам, была у нас создана с мягким грифом, с весом в головку и более легкие варианты. Это у нас Yonex модели Astrax 2. Ракетка для начального типа игроков, кто только что пришел. В основном она подойдет для атакующих действий. Пятая ракетка из первого списка. Это представитель фирмы Victor. Модель Трастер К-11. В этой ракетке реально по заявкам выходит весь баланс головку. Но есть единственный минус, она не столь мягкая, она более тверденькая. Такая средней тяжести. Уже похоже больше и ближе к профессиональным ракеткам. Хороша в атаке, в защите. И здесь уже полноценно почувствуете что такое настоящая игра бадминтон явно фаворитами из первого списка по заявкам производителей я бы выбрал две модели Pabalat E-Plus Blast и Victor Traster K-11 они полностью соответствуют характеристикам производителя выпрямился друзья, переходим ко второй группе характеристики Заявленные от ä, производителей это нейтральный баланс, полухлестки ракетки с средним весом. Первым представителем, которого мы рассмотрим из этой группы, будет ä, представитель фирмы Виктор модель драйвера X1L. Э, ракетка соответствует характеристикам баланс. Он у нас посерединке, ракетка легенькая, подойдет для ребят, которые могут, повторюсь, быстро переходить от разных стилей игры. Это для нейтральных игроков, которые и не атакующие, и не сеточники. Ракетка для вас. Второй представитель этой линейки, это фирма Leaning, модель Aeronaut 4000 Boost. В этой ракетке я вижу небольшое преобладание баланса в головке, она мягенькая, хорошая, подойдет для уже любителей среднего уровня, которые научились, попадаясь по валану, более-менее его контролировать. Если они хотят улучшить свой контроль валана, я бы советовал вам вот эту ракетку. Третий представитель второй группы, это фирма Forza, модели HC Power 32. Как по мне, на моих ощущениях, здесь баланс ушел в головку, нежели чем, как представлено э, у производителей. Вес средний, чуть ближе к тяжелому, и она, ну, слегка твердовато не очень мягкая чуть чуть твердовато подойдет больше для атакующих игроков новичков в принципе для новичков из второй группы я по своим чувствам определил для себя двух фаворитов это Ленинг и Виктор почему не понравился Форза Ну. Очень дубоватая она по сравнению с тем, что заявлено у производителя. И вес ярко ушел в голову. Виктор э, Драйвер 1L. Сам по себе неплох. Все, так как заявлено у производителя, соответствует. Мне она нравится. Ленинг очень прекрасен. Но есть но, то, что баланс ушел все-таки чуть-чуть головку. Так что этот вариант уже больше для атакующих игроков. Друзья, переходим с вами к третьей группе. По заявкам производителям это хлесткие ракетки с балансом в рукоятке. К сожалению, не смогли мы найти все рядышком э, по весу одинаковые, мод... одинаковые ракетки разных фирм. Рассмотрим с вами сегодня Виктор, Йонакс и Ленинг. Начнем мы с вами с представителя третьей группы. Это фирма Йонакс, модель Nanoflare 170 Lite. Баланс здесь, соответственно, уходит в ручку. Вес этой ракетки 78 грамм, она слегка... Легкая подойдет для ребят, которые только-только начинают заниматься бадминтоном, так как гибкость нашего стержня и грубость самой головки вам даст определенное чувство во время удара. Хлесткость дополнит силу вашего удара. То бишь, это ракетка для новичков. Так, второй представитель третьей группы. Это фирма Vector, модель Aerospeed 11. Ракетка с нейтральным балансом, как для меня. Вес находится чуть ближе к треугольничку, нежели чем ручку. Она хлесткая, яркая по своей структуре. И я бы даже сказал, что приближенно уже к полупрофессиональным ракеткам. Подойдет как для ребят среднего уровня игры и, опять же, универсалов, которые могут переходить быстро от разных стилей игр, от атаки к защите. Третий представитель этой группы — это фирма Ленинг, модель Lightning, Lightning 3000 ракетка из всей, всей серии, которую мы выбрали, оказалась самая тяжелая, поэтому в ней чуть-чуть пропали те э, заявленные характеристики, которые есть у продавца. По мне, баланс ракетки ушел чуть головку из-за своего веса. Стержень остался ярко выраженный, мягкий, дополняет клеткости. Из-за этого Ракетка подойдет как для новичков, так же и для ребят, у которых стиль более атакующий. Да, подведем итог этой линейки. Представителям было указано, что баланс у нас уходит в рукоятку, хлесткость ракеток мягкая. Нашли плюсы и минусы. Из плюсов мы берем ленинг, очень мягкий, но выраженной головкой баланса Виктор и Йонакс. Йонакс у нас в этом удался полностью, но из-за своей легкости я бы его списал в группу новичков. Вот эти уже можно выбирать в полупротив. Друзья, дошли мы к четвертой группе. Это легкие ракетки с балансом в головку из средней гибкостью выкрутился, да? Рассмотрим первый вариант, это Leaning Aeronaut 4000 мягенькая ракетка с с нейтральным балансом ну, нейтральный плюс как по мне, он чуть-чуть не дошел до верхушки остался где-то посередине хорошая ракетка Близка, близка, близка подобию уже к средним, к средним Вторым представителем этой группы является Виктор Аэроспид Лайтфайтер 40. Ракеточка средней грубости, с нейтральным балансом. Опять же, я бы ее отнес в список для тех ребят, которые быстро могут переключаться по стилям игры из-за атаки защиты. Универсальная подойдет как для начинающих, так и для уже умеющих играть в бадминтон ребят. Третий представитель этого списка, фирма Forza, модель NanoLight 6. Ракеточка мягенькая с балансом чуть выше среднего но не ярко выраженной головкой отнесу я опять же к ребятам, которые быстро переключаются по стилям игры больше, как по мне, она сходит на начальный уровень игры мягенькая, гибкая. Посоветовал бы всем новичкам. Четвертым представителем этой группы является фирма Кампу, модель ракетки челен 66. Ракетка грубая, твердая. Сами видите, почти не гнется, хотя усилий я прилагаю очень много. Баланс ушел в головку, как оно и есть. Но по мне я бы ее отписал вроде пустышки. Потерялся где-то у меня полностью центр ракетки. И он у меня пропадает. Чувствую хорошо верхушку, но не чувствую центр. Неплохой бюджетный, наверное, вариант для новичков. Последним представителем этой группы является фирма Yonex, аналог всем любимой модельки Astrox 88S Game. Ракетка с балансом головку. Чуть-чуть ей не хватает, чтобы быть в отделе мягких слегка она дубоватенькая. Красивая, яркая. Не знаю, что про нее сказать. Итог из этих пяти ракеток нашего списка я выберу Yonex 88S Game и Lening Aeronaut 4000. Две ракетки хороши, очень хороши и даже близки профессиональным ракеткам. Огромная благодарность магазинам Unixport, Rackets.ru, Badmintonist.com и victorsport.ru за предоставленные ракетки на обзор. Если у вас свое мнение по поводу ракеток среднего уровня, пожалуйста, напишите о нем в комментариях. Этот ролик был в виде обзора, и в скором времени выйдет следующий ролик с тестом этих ракеток, где к нам присоединится мастер спорта Вадим Новоселов. Если вам интересны ролики об обзорах и тестах, пожалуйста, предложите свою тему в комментариях, возможно, она станет сюжетом для следующего ролика. И не забываем, лайк, подписка и до встречи!